Приветствую, зрители и подписчики моего канала, с вами Веном, и мы продолжаем кампанию за Сатсуму. У нас была недавно битва за Мусаси или же Токио, как вам удобнее называть этот город. Очень было жестокое сражение, очень точнее, было жестокое сражение. Мы победили, но потеряли несколько отрядов. В принципе, мы сможем их скоро восстановить, как видите, здесь... Строительство вот-вот закончится в академии, плюс еще будет построен вооружейный завод. Можно будет вообще нанимать элитную пехоту, там, как вот у меня в Бизене. Так, так что вообще пока все нормально. Все очень-очень даже хорошо. Ну и в Бизене, кстати, тут у нас строительство вот-вот начнется когда артиллерийского полигона. Да, начну я возводить его. И, собственно говоря, на этом закончим ход. Я так уже дофига времени потратил на то, чтобы тут все посмотреть. Но все равно, тут, кстати, есть еще новые войска. Синсингум, я смотрю. Интересно будет с ними повоевать. Мне бы хотелось. Ладно, смотрим. За действиями противника. Так, ну чё, Ну ч? А, да, кстати, я еще начал строить э, броненосец вайер. Я его буду использовать потом в сражениях. Но тут на нас Сендай напал, придется сыграть битву, иначе он прорвется через нашу блокаду. <звы> Если у Сендая разрывные снаряды, по-моему, их нету, Ну сейчас мы все равно это узнаем. Потому что его корабли вообще редко к нам заплывали. Любой ценой удержите позицию. Я делал вывод, что для него разрывные снаряды, вообще все, все, что связано с флотом, было так не сильно значимо. То есть он как бы этим даже не, не заморачивался. Это, наверное, так, да? Подплывает, подплывает, подплывает. Ну и да, вот смотрите, он уже поворачивает, значит он по-любому не хочет вести огонь разрывными. Давайте плывем к ним навстречу. Оп. Все почти в молоко у него с первого залпа. Включаем разрывные. Так, что-то противник хочет от нас, наверное, уйти подальше. Судя по всему. Ну, как-то он стремится прямо уплыть куда-то. И поэтому даже не стреляет ради того, чтобы отойти на достаточно большое расстояние. Огонь давайте. Не будем их <coughs> баловать. Давайте поджигать их суденушкой. Что одно, что второе. Это у нас Тодо Нагахиса. Нагахиса. Ну молодчина, рынок Сейчас на самом деле, конечно, уже битв таких не будет, как в самом начале войны. Именно имею в виду морских баталей. Сейчас уже все. Практически баталий таких и не будет. И, <смех> и медалей таких не будет, я так думаю. За оборону границ я только могу, наверное, всем адмиралам даровать. <смех> Потому что они, и вправду, обороняют сейчас мои границы. Ну, конечно, это можно даже ввести еще, наверное, три степени специально для этой медали, как я не знаю, конечно, наверное, по-другому как-то можно назвать ордена, тогда это уже, пускай будут, потому что по-моему только для орденов есть степени. Ну, короче, вы меня поняли. Это уже как бы такие сражения. Ну, понятное дело, что они не несут очень большой опасности для меня, как вот для этого. до этого было большие экономические затраты, да, там уничтожение моих портов. Сейчас это уже чисто, так сказать, уже организовано хорошо то, что, ну реально, никакой угрозы большой нету извне. Решительная победа, разумеется. Ну давайте за одну битву будем давать именно адмиралам третьей степени орден за оборону границ. Наверное, тогда пускай это будет орден, перерастет он. А если там 10 и более битв, это уже второй степени. Если более 20, тогда уже первой степени. Так, ну тут мы смотрим, сейчас будет битва. Или можно, да, даже автобоем сыграть. Поэтому нафиг я не хочу играть это сражение. Оно примерно будет однотипное, как и все остальные. Опа, Вакаяма нападает на мой корабль, который перевозил, кстати, моего, блин, генерала. Походу ему сейчас будет триндец. Да, наверное, не избежит. Или избежит. Избежит наказания, да, уходит в порт и поэтому спасается. Так, Нагоя тут что-то ходит. А Йода, кстати, так и не решился нападать, да, то есть он стоит просто где-то в поле со своим войском и все. Все его действия. Ох, там еще подводит войска Нагоя теперь. Классно. Отвлечь внимание. Ну, попытка-то не увенчалась успехом, верно. Так что все отлично. А, так, тут что-то какое-то... А, это мой Синоби, блин, я уже хотел его убить Ну ладно, пожалею его, так и быть а, Что-то, да, очень дорогие какие-то услуги стали у Синоби Хотя он, по сути, толком ничего нового не стал делать А что-то цены как-то возросли прям в 10 раз Да нет, спасибо, наверное, давай я не буду ничего тебе платить Иди ты нахрен Иди ты обратно, возвращайся Так, всю эту армию, может, давайте уже сейчас, да, сразу иринимся в Симосу Раз уж тут поблизости никого нету из противников. ну я войск не вижу никаких. То, наверное, даже и не будем ничего думать. Сразу идем в атаку. Так, в Сагаме постройки почти закончились. Тут давайте мы строим тогда артиллерийский полигон. Три хода это займет. Также я смотрю, вот в Бизени, да, у меня постройка открылась. Давайте строим тоже артиллерийский полигон. Так, в Бизене что-то большое недовольство стало. Только, кстати, здесь почему-то А, потому что, да, это тут же был трактир какой-то, по-моему, из-за этого то что трактир я снес Народу не понравилось это совсем Еще, причем, и модернизация возрастет, да, с постройкой военного колледжа Зашибись Но это через ход, в принципе, только будет ухудшение Поэтому давайте на ему ополчение Сетсу, все зашибенно да, в Хариме тоже все нормально ну, тут пока так и пускай все сидят а, Думаю, может эти Дзен захватить, блин Ну, город как бы не имеет стратегического значения большого Но М -м -м, просто потому что, да, я думаю, надо двигаться куда-то Да и плюс к тому же Нагаока, тут его единственная провинция Последняя у берега Можно было бы загасить его по-быстрому Так, ну а пока возвращаемся в Мусаси Что, наверное, я всю эту армию возьму, да и переведу атаку Давайте так и сделаем. Тут восстания, конечно, никакого, блин, не будет. Я не знаю, что должно быть, чтобы тут было восстание. Но два отряда я оставлю на всякие пожарные, Остальные все идите в Симосу. Захватываем этот город. И, собственно говоря, все. <с fishing> Эти ничтожные насекомые теперь исчезли с лица земли. Всех их расстреляли. Загасили репрессии, устроили самые настоящие. Ну, вообще, конечно, я этого бы не делал, если бы была бы возможность избежать. Но враг мне не оставил иного выбора, поэтому мы их всех там уничтожили. Но тут у нас еще появляется армия Дздза или Сёгуна. Уже прям хорошая такая армия. С ней придется воевать в поле очень даже усердно. Поэтому дождемся постройки военной академии и оружейного заводы, и тогда начну здесь нанимать уже элитную пехоту и направлю ее на тот фронт. Так, на этих фронтах, конечно, так все пускай и остается, наверное. Спешить куда-то я не вижу смысла. Неплодородная почва. Неплодородная почва. Че ж одна неплодородная почва? Бедная почва. Бедная почва. Тут, наверное, тоже бедная, да? тут я уже не увижу. Не дадут мне такой возможности. Так, ладно. Экспортер чая Не, я здесь ничего не буду строить такого экономического Я боюсь очень за эту провинцию Сожгут еще все нахер, блин А потом это все ремонтирую Нет, спасибо, я такого уже натерпелся Мне это уже как-то не сильно надо Можно в товарное хозяйство в Хига поставить, кстати Ох ты, нифига себе Я смотрю в моих старых провинциях Какое вообще довольство Вот, точнее, довольство дохода, какие огроменные Ну, почти во всех провинциях Доходы просто офигеть, какие зашибенные то есть вот со временем доходы поднялись тут очень сильно. Что очень круто. Так, доход, вклад в экономику. Давайте вот это вот поставим здесь в мастерскую. Так. Да, там уже у меня гена плавал. Давайте я его высажу наконец. Я думаю, он натерпелся, пока плыл. Ему хватило. Так, иди в Харима теперь. Такс, такс, такс, такс. Надо, может быть, поменять, я думаю, да, должность дать моему военачальнику Камая Хиросаде, потому что он уже до третьего уровня раскачался, а тут есть один чувак, которого только первый уровень. Давайте-ка я его выгоню с этой должности. Конечно же, у него резко падает преданность ко мне. Да, у него, в принципе, она и так не была высокой, поэтому иди ты к черту, сукин сын. Я его даже, думаю, пошлю специально в стан врага, чтобы он сдался им. Мне он нафиг не нужен в своей армии. Потому что человек, видно, что не очень надежный. Даже знаете, что я сделаю? Я даже сделаю как? Хотя вот тут есть такая возможность, по-моему, в игре, чтобы он сделал СПКУ типа, как действие, то есть такое событие произойдет, типа, дать ему возможность, ну, точнее, не возможность, а сказать ему, чтобы он сделал Сэпэку. Ну, короче, Итакура Йосидзана, Я думаю, бессмысленно качать этого командующего. Он наверняка сразу же меня предаст, как только в первую битву войдет. Поэтому, Итакура Йосидзана, ты не доказал свою преданность нашему правительству, нашему народу. А потому совет решает тебя, тебе сказать, чтобы, ну, намекнуть, чтобы ты совершил Сыпыко. Или же Харекири. Давай. Военачальник совершил Сыпыко. По окончании он опокончил с собой по приказу своего господина, чтобы избавить семью от позора. Очень жаль, но таково. Решение было, потому что видно, что у него было совсем мало чести, и, соответственно, опасности слишком много. Я его не хочу содержать в своей армии. Опасность мне такая не нужна. Ну ладно, что ж. М -м, так, агент, двигайся в сторону Суруги, продолжай. Хоть там тебе помешали, да насрать тут, кстати, во вражеских и провинциях тоже доход очень высокий. Это, походу, потому что они строят экономические здания. А я пока как-то так, время от времени, строю и не строю. В некоторых провинциях тоже доход так себе. А в некоторых очень даже высокий. Где я что-то развивал. Так, ну ладно, возвращаясь к нашим провинциям. Тут, конечно, Вакаяма, блин, подплыл немного сейчас, сломает. Ну, я, наверное, ничего предпринимать не буду, не хочу ничего делать это все уже достало хочу просто отдохнуть в игре то есть просто дождаться когда будет что-то мощное у меня в армии ага дзюдзая там я смотрю свою армию собрал еще мощнее сделаю ее так сендай что там делает а сендай попер куда-то в сторону сюгуна наверное может быть пошел на мой фронт основной центральный может быть такая фигня произойдет так, ну а Вакаяма, конечно, бомбить начинает, блин, надо его уничтожить. Иначе бомбежка не закончится никогда. Диверсия в армии, повышение уровня, Синоби замечены. Знания получены, отлично. Мы можем, наконец, строить военный лагерь. Но, да, потому что я тут уже строительство веду, сейчас не смогу ничего построить там нового. Так, тут строительство закончено, можем нанимать пехоту республики. Так, но ну я пока ничего здесь не буду строить. Можно вот было бы, да, ткацкий цех, наверное, поставить здесь. Ну, а в этой провинции нет, пока ничего строить не будем. Опасностей много сильно не хочу. Кирпичный завод. Не, давайте вот салон для игры в маджонг установим здесь. Армия же восстанавливается, верно? Да, очень быстро восстанавливается. Кстати, наемника еще возьмем. Нам он будет полезен. Ну, останавливаться не слишком быстро, но все равно восстанавливается. Надо будет атаковать армию дзидзая, потому что у Кадзуса такая большая крепость. Я смотрю, цитадель даже здесь. То есть там многоуровневая. Она сравнима с Мусаси. Ну, точно такая же большая крепость. Так что будет очень жесткое сражение там. Предстоит нам. Так, в Суроке, кстати, не нужна нам артиллерийский полигон. Нафиг не нужен. Можно было бы его снести и поставить что-нибудь экономическое. Поступим таким вот образом. Во всех провинциях, кстати, я с удовольствием просто офигеть, какое огромное. Вообще. То есть нет ни, ни одной провинции, где было бы даже хоть нейтрально. Ну, имею в виду вообще вот на основной моей территории. Конечно, то, что там на фронте, на втором... Еще там пока всякая фигня происходит. А тут уже все великолепно. Просто по красоте живем. Ну, надо все-таки Вакаям атаковать, так что давайте я предпринимаю атаку. Правда, наверное, сейчас еще канонерку сюда привлеку. Потому что я не хочу эту битву играть, нафиг ее играть. Если она бесполезная, можно так было бы выиграть. Так, ну и давайте, наверное, пропускаем ход снова. Да, сейчас будем пропускать ходы, я так как все равно здесь буду сейчас собирать армию новую, нового образца, да, дожидаться, когда у меня закончатся постройки, и только после этого начинать нападение. いたします。 О нет, о нет, на меня напали какие-то бомжи. О нет, о нет. Ну, мне кажется, это было ожидаемо. Так, враг поднял мятеж. Ну, понятно, мятеж, короче, не увенчался успехом. Даже можно было это не упоминать. Люди обеспокоены тем, что в наших владениях продолжаются акты насилия. Опаньки. Какие еще акты насилия? Вы вообще о чем? Хо-хо-хо. Класс, класс. С чего вы взяли, что какие-то акты насилия происходят? Ну, зашибись. Теперь во всех провинциях довольство минус один. Точнее, минус два. В каких-то провинциях там еще хуже все. Ну, е-мое, вы че, ребят? Так, надо, значит, нанимать здесь сейчас нам ли... э, линейный пехот ополчение, чтобы загасить это недовольство. ТОСИ тоже надо убирать. Хотя в Тосе можно просто разрушить военную академию, да? А здесь можно разрушить во... академию артиллерии. Все это ломаем нахрен. Потому что все равно там уже ничего не будет у нас военного. Я это на 100% уверен. Так, логово Якудзи, кстати, я строить хотел в Нагасаке, да? Давайте наконец-то я возведу его здесь. Это логово. Конечно, хотя это звучит как-то неправильно. Логовый Якудзи, да, построить. Развивать преступность. Зачем? Ну, видимо, экономически это оправдано. Хотя, да, никаких минусов-то не будет у нас. Так, с Корабли можно было бы починить, послать. Давайте-ка его починим. То есть, Касугу. Ну, да, кстати, давайте я вот поставлю сейчас, кому я хотел дать медаль. Тода Нагахиса. Я вручаю тебе, все-таки пускай у нас это будет Орден Третьей Степени, за оборону границ, за то, что ты смог отразить атаку противника, уничтожил его, и тебе ты вновь ну, с нами, в общем. Со Мунэ насколько я знаю, ты тоже воевал не более, где-то 5 битв, поэтому тебя тоже вручаю. Орден за оборону границ в третьей степени. Отсюда Канайе. Ты не воевал, я смотрю. Куки, Куки Каге Он тоже воевал довольно много, поэтому можно даже вручить Орден за оборону границ второй степени. Курода Югихиро. Тебе также можно вручить Орден за оборону границ второй степени. Соответственно, это такое у нас довольно быстрое вручение. Я, как сказать, э Возвращаю, так сказать, то, что у меня был Должок, я как-то все это забываю Все в медали вручать Люди, конечно же, мне это Не напоминают, потому что они знают Что это неправильно С точки зрения Этики Так что я сам это должен вспомнить Короче, я все сделал, что от меня требовалось Блин, сука, тут какой-то Да, встал парень, загородил проход Задний проход ему надо вставить пику чтобы он наконец ушел. Так, нужно этого парниша прослать в Симосу, наверное, пускай он здесь сейчас будет рулить. Тут есть еще один у меня. А, блин, подождите, я ушел войсками, ё-моё, что я сделал? Нет, войсками как раз таки не надо было уходить. Ну, артиллерийские орудия можно в принципе было послать, а вот, блин, солдатами зря я ушел. Сэр и yes, <coughs> Ну и в Сагами через ход начну тут строить также. Ой, строить, нанимать отряды. Фух. Да, иди, кстати, наблюдать за набором войск. Тут у нас есть еще один агент. Не, надо было, на его послать Ладно, пока сиди, где сидел, короче. Я так думаю, сделаем так. Э, Дай-ка пробомби вот этот отряд. Нормально так. Немножко убил. Ну и начну я, наверное, через ход тогда нанимать здесь солдат, да? Нет, здесь не надо нанимать. Вот на острове Авадзи надо нанять, или надо убрать опять-таки военную академию. Сношу давайте-ка я ее полностью. А в Тамбе у нас тут тоже, в принципе-то, все должно быть нормально. Почему здесь восстание? Потому что влияние ну почему-то, главное, 100%. Подождите, а че к чему... Влияние сторонников Сёгуна из соседних провинций. Правящий клан поддерживает независимых. Чиновники и навыки... Чего? Влияние сторонников Сёгуна из соседних провинций. Вы что несете? Из каких соседних провинций? И тут тоже главное Сёгуна максимум. Чё за ерунда? А тут почему нет? Период упадка влияния Сугуна на независимых. Правящий клан поддерживает независимых чиновников. То есть, подождите, даже несмотря на то, что как бы... А, почему вдруг такая хрень-то? У меня войска в Сетсу, они, по идее, должны влиять на то, что в Кавате или в других провинциях... Хрена знает, почему такая хрень. Странно, очень странно. Так, вокальс нас тут все сломали. но мы потом отремонтируемся. Ладно, сейчас главное пропустить ход уже и наконец смотреть. Там у нас, кстати, да, медная броня сейчас будет, э, изучение. Потом я железную броню все-таки хочу наконец дойти до броненосцев самых настоящих, а не таких игрушечных, или точнее единичных типа вориера. Давайте, короче, я там продолжаю играть. Газаймас, газаймас, газаймас. ого -го. Вот это флотилия. Слушайте, вот это да. Реально флотилия мощная. А, блин, надо с ними сразиться, значит. Давайте сразимся. Сомуны Так ёптень Токугава ты Токугава, юки. Собрал сада хороший флот. А, да, и как всегда, он любит туман. Ну, точнее, все противники любят туман, поэтому они его ставят. Конечно, спасибо большое. Я нихрена не вижу, при этом еще флотилию противника в 10 раз больше моей. Просто великолепно. Ну, я, конечно, врубаю разрывный снаряд, потому что все равно я нихрена здесь не увижу. Даже если обычным постреляю, а толку, хули, толку, будет все равно ноль его. Так... Так, так, мы уже очень близко, по-моему, кстати, у него есть разрывные снаряды, да? Что-то как-то это подозрительно, очень близко подплыли друг к другу. Да, наверное, точно у него есть разрывные снаряды. Не может быть такого совпадения. Совпадение? Не думаю. Видимо, мы даже сейчас не сможем сражаться по-нормальному. Ой, жесть. Я чувствую, да. Я чувствую, мы проиграли, потому что сейчас, наверное, он полностью блокаду прорвет. Вот вам и да, как говорится. Хотел возможность для своих генералов э, получения ордена за оборону границ первой степени. Вот сейчас появится. Сейчас будут битвы реально за оборону границ по-настоящему. Потому что одна вот эта флотилия, это просто жопа. Попробуй их на самом деле разгроми, блин. Ну, один, может быть, Каюмару я потоплю, но уж не два, точно. Там еще второй. Что за корабль там второй? Каюмару еще один, зашибись. Нет, не по тому кораблю стреляю. Вот нифига не видно из-за тумана. Зачем вот в игре этот туман сделали, идиотский? Я его не понимаю. Ну, что это вот этот туман, он не дает никаких мне бонусов Вообще в морском сражении Я нихрена не вижу, вижу только этот долбан туман И то это нереалистично Этот туман не должен быть Так Ай-яй-яй Ну все, наверное, жопа Или нет еще Так, еще попадаем по Кайомару. Я смотрю, у него пожар начался. Мои там солдаты вроде пытаются потушить, но... Да, их все больше и больше, этих кораблей прибывает. И уже просто мы сейчас не справимся. Ну же, давай, потопи этот еще Кайомару. Хороших попаданий у них мало, вот этот плюс мне опасность! Ах, все, потушился, потушил бля, хотел сказать. <смех> загорелся. Полное поражение. Ну, понятно. Они сейчас, наверное, полностью блокаду разобьют, я так предполагаю. Ну, пойдут, наверное, сейчас второй корабль долбить, потом третий. И так они дойдут до, до последнего, и все. Надо будет, значит, сюда прислать сейчас подкрепление. Срочно. Да, второй корабль начинает коцать. Но у него один уже, в принципе, Каюмару поврежден. Блин, только бы не дождь или не туман. Только не дождь, не туман. Только не дождь, не туман. Только не дождь, не туман, только не дождь, не туман. Только не дождь, не туман, только не дождь, не туман. Сука. Ну, понятно. Сейчас, видимо, все так битвы будут с долбаным туманом. О, да. Туман. А вы любите туман? Дети, а вы любите туман? Да уж. Дерьмо кончено. Да, спасибо, капитан Очевидность. А я-то и не знал. Что ж мне тут придется делать? Наверное, блин, реально. Ничем не заниматься. Просто отдыхать. Деть. Так, он заворачивает в эту сторону, да? Походу сейчас вот он уже... Начинает вести огонь Я потому что ни хрена не вижу Вот реально не понимаю Насколько большое расстояние из-за тумана Но у врага В принципе проблем таких нету, естественно Он же читерит Он видит через туман вообще прекрасно Как он видит через туман, не знаю Так, командующим, я смотрю Как-то поплохело Но в то же время Кайомару тоже не очень приятно Я смотрю, их там на пожар начался я сейчас ему еще добавлю. О, все, туман. Туман, блин. Сука. Это пожар начался, все. Горят, ребята. Прыгать за борт. В морскую водичку. Соленую. Ну что, там еще 4 судна. Может быть, даже справимся, если повезет мне. Если моему командиру повезет, точнее, да. Неправильно я сформулировал. Ну, давайте вот так пальнем. О, попал вроде, да. Огонь может на, на какие другие? Ты о чем вообще? Ты смотришь на битву или ты просто говоришь набор фраз? Понятно, он говорит просто набор фраз. Так, попадание в Кайтен. Он там горит, но еще пока не сгорел. Сражается, в общем-то. Еще давай залп. Отлично. Кайден готов. Осталось всего у них три корабля. Причем, походу, все Канрин Мару по 12 пушек. Дело за малым. Осталось добить только самые такие наименее боеспособные суденышки. Сука, я нихера не вижу. Я стреляю даже не в то судно. Блин. Жопа конченная. Вот как вообще вот тут воевать, я не знаю. Когда ты нихрена не видишь, блин, ты просто пытаешься попасть. Надеешься на то, что попадешь. О, попал вроде да даже попал так а, так вроде он да он плывет перед тем кораблем который горит ой жесть как я вот ненавижу эту игру как я ненавижу ее за этот долбан туман я попадаю хоть в цель, а может стреляю в, в горевший корабль? Ну да, походу, в него стреляю. Uh, как я угадаю, в кого я стреляю? Я не вижу даже ничего. Сука, идиотизм, ебаный. Надо какой-то, может, мод ставить, чтобы такого не было. бесец <Summit> Надо к ним что впритык прям подплыть, наверное, чтобы я видел хоть что-то. Ну-ка, или у меня есть на экране, по-моему, темный режим. О, нет, сука, нет, это какой-то еще хуже режим. Я вообще не вижу ничего. Или подождите, ну-ка. Изображение, может, гамму надо уменьшить, я не знаю. А -а -а -а, яркость гамма. Ой, ёпт. Вот, слушайте, вот так надо поставить, наверное. Вот, так я вижу, кстати, получше немножко. Я так вижу, немного получше, но не сказать, что уж прям супер лучше. А, яркость гамма. Вот как-то так, наверное, поставить. Извините, это только на эту битву я так сделал. То есть это не на все время, а только на эту битву, чтобы видеть в кого я стреляю. А то не видеть в кого стреляешь, это самое худшее вообще, что только может быть. Ну, кстати, я стрелял, сейчас не попал. Что за хрень сейчас была? Я сделал залпа, куда улетел-то он? На а, вон я в кого стреляю, я не пойму, блин. Думаю, что за хрень, куда улетел снаряд? Ну, понятно, все, жопа. Кораблю, он сгорел. Это вот тупо из-за того, что, сука, я хрена не вижу. Вот реально, идиотизм. Как я должен видеть, что творится на экране, если я не вижу ничего? Сука, идиотская вот это вот... Идиотский момент в игре. Нахрена его делали, блядь? чтобы бот выбирал постоянно туман или дождь. Не, но ну это логично со стороны бота. То, что он как бы... Это ему лучше. Он видит из-за этого зашибись. Но мне-то это ни хрена не видно. Ладно. Бунт самураев. Понятно, понятно. Восстание. Да, да, да, да, да. Отстаньте уже наконец. Я хочу поставить снова яркость и гамму нормально. Наверное, вот так вот. Вот так вот. Так, кстати, немножко по-другому. Не то, что было изначально в игре, но мне вот, честно говоря, так больше нравится. То, что там изначально как-то уж прям сильно ярко. А так вот зашибенно. Хотя, наверное, все-таки нет. Можно гамму еще лучше. Яркости добавить, наверное, вот так вот сделать. Все. Фух, что тут у нас в провинции? Что-то как-то, да, хреново. Тут я смотрю, восставшие, блин, появились. Они сейчас, значит, город, наверное, захватят. Вот что за хрень сейчас произойдет. А, плюс надо в Сагаме быстрее нанимать пехоту республики. Давайте три отряда я найму. Потому что мне по-любому это надо делать. Хоть там и нет еще меткости специальной, да, то есть дополнительной. Но надо быстрее войска набирать. Ну, а в Симосе мы, наверное, будем сейчас сидеть тогда просто... Я войска перевожу в Мусаси, плюс еще командующего сюда перекидываю, нашего главнокомандующего. Сейчас мы здесь отсидимся немного и двинемся в Сагами, и с Сагами уже с новой армией двинемся в атаку на э, Синдая, плюс еще восставших, которые появились. Ну, я думаю, это все понятно. Так, в что-то какое-то вообще прям жесткое недовольство, что за хрень тут творится, еб твою мать. А, тут еще эту сломали. Сука, иди сюда, нахер, я тебя убью. Все. Потопили, ублюдка. Давайте плывем тогда теперь к берегу. А в Аватзе все будет нормально через ход. Да, будет все зашибенно. Вот учебный лагерь, кстати. Стоимость найма сухопутных войск в, этом, в этой провинции. Вот о чем я и говорил. Скоро здесь можно это будет делать. Кстати, давайте строим еще дальше артиллерийскую школу. Такс, Ну и все, наверное, да. Опять пропускаем сейчас ход. Тут, конечно, надо тоже чинить. Все, давайте чиним. А, иностранный наемник еще больше раскачался. Теперь он может мне вот это дать. Военный советник. Стоимость действий всех иностранных наемников. Стоимость отрядов под командованием этого воина. Ну окей, давай вот это поставим тебе. Так, к сожалению, до опытного бойца мы не сможем докачаться, потому что просто навсего все не хватит нам возможности об обучения. Снайпер. Давайте вот тут немножко качнем. Не, мне вот это вот на самом деле меньше всего, наверное, надо. Ну как бы не, не меньше всего, но не сильно мне это пригодится. Твердость во время поединка снайпер. Ну, блин, как бы это тоже не сильно надо, ну ладно. Все, что остается, нам только этот качать, Метка стрелковой пехоты, перезарядка стрелковой пехота. Его зашибись. Теперь у нас, кстати, доход 17 тысяч. Мы уже достигли. Ну, это потому, что, конечно, тут корабли, блин, сожгли, мне половина. Но еще плюс, потому что, наверное, у меня. А... У меня новые здания же появлялись. Решительная победа. Да, зашибись, решительная победа. Блин, два корабля сожгли, один остался. Ай, блин, вообще круто. Ну, надо будет, значит, построить какие-то новые кораблики. Это, наверное, эти с медной броней я поставлю где-нибудь здесь. У меня уж был порт военный. Да, был. А, вот он. Значит, здесь и будем нанимать. Ну ладно, на этом закончим серии. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайки, и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи.